приветствую вас на своем канале с вами алексей на этом канале я показываю все свои операции на американской бирже как я покупаю продаю акции и таким образом формирую инвестиционный портфель за 2020 год я заработал 3 4 прибыли в долларах сша и готов делиться своим опытом конкретно в данном видео я покажу состояние своего портфеля хотелось бы отметить что никакие материалы размещенные здесь не являются инвестиционными рекомендациями а содержащиеся в них комментарии не должны быть восприняты как руководство к действию потому что на финансовых рынках всегда существуют риски и мы сами принимаем решение будем мы принимать эти риски или нет. В инвестиционном бизнесе я уже более 10 лет, начинал еще в великолепной компании «Тройка диалог», тогда же получил аттестат ФСФР 1.0.5.0 на управление ценными бумагами и инвестиционными фондами, а впоследствии успешно сдал экзамен CFA Level One. И, чтобы не пропустить следующее видео, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, нажимайте палец вверх и поехали. А мой портфель акций сегодня немного подрастает, вчера тоже немного подрастал в течение торговой сессии, но к концу дня закрылся с небольшим минусом. А вот, как видите, S&P я еще обгоняю, и S&P еще придется постараться, чтобы меня догнать. Мой портфель и немножко кэш снизился за счет вчерашней покупки как раз акции одного из банков. И я записал видео, как я покупал эту акцию. Вот ссылка в описании, можете посмотреть. И я там говорю о некоторых критериях, по которым я выбираю тоже акции. И на самом деле мне теперь все равно, что будет с этой акцией. Пойдет ее цена вверх или вниз. Вообще все равно, абсолютно. Самое главное, чтобы компания придерживалась э, тех же принципов э, в своей финансовой отчете, в своей финансовой деятельности, которых она придерживалась и до этого, э, и что преска их не менял. И тогда я буду держать эту акцию хоть всю жизнь, если ее их цена не вырастет. Если она вырастет и достигнет того уровня, э, который я определил как справедливая стоимость этой акции, то я ее, конечно же, продам. Но если этого не будет, я буду получать дивиденды и, в общем-то, буду доволен, что у меня есть... Э, такая прекрасная бумага э, в моем портфеле. И вот э, те компании, которые я э, в свой шорт-лист вносил э, для того, чтобы э, рассматривать их на предмет покупки, э, я сегодня пробежался по этому шорт-листу, как и вчера. Э, значит, я пробежался вчера, была одна бумага, которую я смог купить, она подходила под мои критерии. Сегодня ни одна бумага не подходит, потому что либо они еще находятся в падении, либо они притормозили падение, но еще непонятно по их по движению цены, что дальше будет с рынком. Потому что я на самом деле, хоть и долгосрочный инвестор, но так как у меня в трейдинге тоже значительный опыт, я применяю некоторые принципы из трейдинга. Это нисколько не технический анализ. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся на канале.